В общем, всем здравствуйте! Иду вот с такой вот банкой с таким шнурком Новый эксперимент Косулю манить нам уже не так интересно Она и не всегда манится В общем, вот такая баночка Начал сейчас видео снимать И у меня Экшн камера отключилась в общем, вот так вот она у меня сейчас звучит с крышкой. Ты без крышки. Буду тренироваться, не знаю, как вообще правильно ни разу не практиковал такой способ порепетировать. Особо некогда. Сейчас уже солнце почти село самой-самой темноты, наверное, я не буду. Не знаю, посмотрим. В общем, на предполагаемого места обитания лося мне еще километр, полтора где-то. Я попробую. Вот что из этого выйдет. Буду включаться или, если будет что, или не будет, ничего не буду включаться. Но пока иду. Вот такой будет эксперимент. Вот такая у меня тут местность лося. что либо оттуда, либо он оттуда. Рассчитываю, что он может быть там. Там нынче их встречал два раза. С двумя лосятами. Прошлый год два раза быка там видел. Нынче не видел, но надеюсь, что он где-то здесь есть. Сейчас тишина. Облака идут довольно быстро. Листики практически не шевелятся. Еще в запасе 40 минут Вот, вот, красивый закатик у нас, где-то Ли то ли в поле, то ли в небе, не понять, не вижу, ну а я так и не слышал, в общем. Камера не фокусируется, в общем он, клин птичек летит. Почти на юг на восток. Нет, ну развернись. Нет, не хочет сниматься. Ну что, всем здравствуйте! Середина сентября. Вторая у меня попытка. Портить теперь нервы лосям. Но лосям везет, что их мало. Поэтому получится, не получится, не знаю. Вечер я вчера просидел. Ну как вечер? Полтора часа у меня времени получилось. И тишина. Только козлики гавкают. И все. Может еще рано. Может уже самое то. Хотя неделю назад я лося слышал. Он у меня ночью к ворону шел. Маленько не дошел, я успел вперед до ворона дойти, чем он. Но по ощущениям, казалось, метров 70 оставалось. Прям четко-четко так он окол. Вот такие дела. Так что, пробую. Что получится сегодня, не знаю. Сегодня у меня 2,5 часа почти в запасе. Так что... Мочим тряпочку и в путь! Ветер дует По прогнозу, вроде должен был стихнуть к вечеру Но то стихнет, то начинает опять раздуваться Ориентировочно воздух в квадрате 2 на 2 километра может находиться Места тут такие у них хорошие Посмотрим, подождем. Пойду-то я сейчас еще дальше. Так, периодически буду пробовать банку. Банка или, правильно, как сказать, звук издавать. Ждать маленько и дальше двигаться. Сколько раз я тут его видел, он обычно в эту сторону идет. То есть он может находиться на полтора километра или два. На краю так скажем этого квадрата а пойдет он в эту в этот лес или нет неизвестно так что будем его искать в молодняке. пальцами перекрываю уже совсем по-другому вот так вот он. Ну, что я хочу сказать. Я где-то рядом. Вот так вот, вот, вот она выглядела. Вытоптал. Пятак хороший. Злился он тут хорошо. Где-то он может быть рядом. И полянка хорошая, и, и деревья густо растут, чтобы можно было по ним быстро наверх карабкаться. Будем пробовать. Будем искать.